Ну, звучит как тост. У меня, блять, голосы на груди растут в виде песочных часов. 16,5 гигов видео. Ну, так мы видим первое садание. Ютуб скоро, Ютуб скоро все узнает. Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, самое время поставить лайк этому видео, посмотреть другие видео с моего канала, потому что сейчас мы будем делать что-то очень-очень интересное. И сейчас у нас в кадре появятся наши фруктики. Помните ролик на приготовление настоек? Яблоко-виноград. Когда-то был здесь. Мультифрукт. И апельсиновая манго. И теперь, там у нас произошло полностью безотходное производство, мы это прокрутим через микроволновочку. А потом отожмем и черт побери продегустируем, motherfucker -а я. Через пару это Motherfucker darling. С апельсинового манго начать. Светра в прям вручную. Чёрт побери, я уже обалдею. Принят на заметку, детский труд. Не разглашайте, пожалуйста. Жатецкий, жатецкий труд. Бля, прям глаза ебанули. О, плакай, я прозрел, я прозрел, Иисуси. Я увидел свет. Все было, было не заря, блядь. Да я то пришел, не пизди, блядь, да? Бля, хорошо идем, тут уже полстакана. Судя по всему, как предал у нас нам одного пол-литрового стакана будет мало. Поэтому подготовим литровую баночку. Черт побери. Подкинем в топку. Да да. Походу виноград бухал пока. Ну что ж, без малого литр, а может быть и ровно литр получился. У нас сбыженки из трех баночных наших прекрасных фруктиков. Посмотрим, какая там крепость. У чудо зелья. Кажет 30. Но мы этому верить не будем. Потому что сахар. сахар потому что сахар. Отправим охлаждаться, и потом продегустируем, черт побери. Мотор. Ну что ж, дорогие друзья, ко мне присоединился его, собственно, ради того, чтобы продегустировать наши выжимки. Салют, пришел час X. Посмотрим. Это самое лютое купажирование, которое мы, в принципе, это, вообще... Это выжимка из всех трех настоек. То есть сейчас будет прям... Такой фарш внутри будет, нас. Будет, будет, будет высший уровень. Здесь... Напомню еще раз. Настойка, то есть фрукты из настойки яблоко-виноград, апельсиновая манго и мультифрукт версия 2. То, что мы с тобой дегустировали совсем недавно. Ссылка в описании, кстати, да. И вот здесь вот вы... Можете провели. убедиться, что это все не, не просто пиздешку. Ну, а прежде чем мы начнем, скажи мне, что здесь за безалкогольный напиток? Мозг, как всегда. М -м, лимонадик с чем-то. Напоминает Байкал. Байкал с чем-то, походу. Это твой окончательный ответ? Я сейчас после специи просто ну, не очень могу понять. По запаху точно напоминает Байкал мне. Вот прям как со стекляшки. Ну, Но на самом деле, мне кажется, это Mountain Dew, помешанный с чем-то. Да? Пепси-малина. Пепси-малина такое существует. Пепси-малина ЖБ? ЖБ. ЖБ. Не люблю газированные напитки, но вот это прям там, с маринкой кайфово. Ну, а это отведаем. Ну, тебе не кажется, что очень много сахара во всем и завтра будет башка ужасно просто у нас отлетать от, от шеи? Ты об этом не заморачивайся. Жахнем. время имя Икс. Жестоко, да? По-любому больше 30. По-любому больше 30. Там уже какой-то было 65, да настолько? избавлял одну из них. Они все на 60 стояли. Я в банках не было ничего, разбавлял. А, ну... Я разбавлял пустовых сливал. Поэтому он издулся, этот спиртометр. Говорит, да ну нахуй, у меня не хватит. Я не выдержу, увольняюсь. До 40 всего, блядь. Увольняюсь. Чесночной вроде не было. Не было чесночной. Чесноком отдает опять. Не знаю, что тебе отдает, что ты придумал. Серьезно тебе говорю. Все это вместе было, почему-то отдает чесноком. Даже банка чесночная стоит сразу намытая. По чеснока. Эти фрукты не просто Мне кажется, у меня уже антипатия к чесноку. После чесночника просто у меня все кажется чесночная, довольно стойко. И закусим мы, кстати, бургером, который приготовили совершенно недавно. Не Black Star Mafia. Да. Самодельный бургер из Ни Макдональдс, ни KFC, говяжьего фарша. По-особому начиненный, подмаринованный. В общем, ролик вот здесь и в описании. Что можно быть лучше? Чувствуется розмарин внутри фарша, да? Причем так, ненавязчиво. Булочка немножко подкачала, а в целом вообще офигенно. В том плане, что не то, что подсушили, она, она сама по себе такая просто. Да, да, да. да. А в целом вообще отличная. Такого я еще бургера не ел. Хотя перепробовал питье очень дофига бургера. Ну давай теперь по поподробнее по поводу нашего да. зелия, по поглоточку. Зелие Знаешь, что у нас? Смотри, осадок то есть, мы хоть и процеживали. Да конечно. естественно. Микрочастицы, ну, как микроволокна, Самоголь, маленький самогонный аппарат под стопочками, разговаривать. Маленький, как этот фильтр на кран, который одевается. Можно даже просто дуть. На зажигалке можно было стопку себе заварить. Заварить. Ну что ж, тогда за бургер, раз уж он тут появился. Отличный, кстати, рекомендую. Делать самим. Хотя многим просто, видишь, многие жалеют о потерянном времени, что вот это надо 2, -2 часа на кухне проторчать, нам что-то поделать. Ну вы не знаете, что вы живете химию. А это все продукт Лучше заморочиться и сделать для себя кайфовую еду, чем жрать, чтобы попало. В общем, как получилось. Место? Получилось выше 40 это однозначно. Вот да. так непонятно сколько, но не 60. А сахар не дает понятно. Мне кажется, вот именно. Ну из всех фруктов мы выжили из сахара. Вообще, там такой ассорти, там супер мультимикс получился у нас там из 12 фруктов, что ли? Короче, пей. пей! Абрикос, киви, манго, яблоко, виноград. виноград, два вида, белый, черный, мандарин, апельсин, 8 восемь. неделька, коктейль неделька. Неделька, неделька просто. Можно потеряться на недельку. Кстати, довольно таки быстро мы ушатали все эти шесть. что получилось. Потому что вкусно. Обалденно, И это просто просто шикарно. Голова, вот кстати. <къем> Иван, у тебя болела голова после того дегустационного ролика? На следующий день. Не, если болела, я пришел бы тебе наверное, на следующий. Иван, а он бы пришел. Не потому что... что не... не болела. Да, потому что не болела. Попеляться не надо. Не надо. Чувствовался себя кайфово с утра. Голова не болела. Просто легкая, легкая вялость. Тупо, тупо из-за того, что много жидкости. А спирт прекрасный. Знаем, какие кладем ингредиенты. Мы все это контролируем. Мы это знаем. Знаем это поставщика в лицо. Поставщика как минимум. в лицо. В лицо, да. Спирт опробованный не раз. Мы знаем те фрукты, которые сами положили. Мы не положили ничего лишнего, кроме фруктов, воды. И самый главный медицинский эффект. Это же медицинский спирт. Медицинский эффект. Все шлаки выгнал из кишечника прогнал. Ну, вот про сало. это я не могу сказать, не помню, честно. Не помню. Зависала в тот день на горшке или нет? Ну в целом, в целом, если голова не болит. Но это не к тому, что я не знаю, там она вызывает там. Не, не, -не она не вызывает. Она... посидеть. Да, но в целом, просто, ну вот это положительно. Вы посидеете от того, что она настолько кайфовая, на самом деле. Да. Посидеть для да. этого. Картошка, кстати, к бургеру была приготовлена по особому рецепту. Вы прошуете, какую брать? Для жарки, конечно. Если вы да, жарите. это картошка, картошка, картофель для жарки. Ну что ж, заканчивай. Все вот стоп. Ну в том плане, что вроде так, знаешь, не богато выглядит, но настолько вкусно, что бля, хочется есть, есть, есть, есть. Все сложно. Ну, Моносочка. Так, держать. Рок-н-ролл. Давай. По стопочке, кстати, по-моему, еще стопочку с, с, это, с осадочком, наверное.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 Мама, кто это? А если огурчик туда малосольный огурчика? Да, совершенно другой огурчик. В том плане, что вот эта соль малосольного огурчика теряется, а хруст остается <с <с <с <Старин> Так что на данном моменте мы хотим с вами попрощаться. Безотходное производство это то, за что я вам пропагандирую. Всегда следите за тем, чтобы не было в торс Не засоряйте окружающую... Э чего? Среду? А есть такая? Я, я, абсолютно. Вверх? абсолютно. Так, тебе Грета Тунберг потом приедет. Ты вот, окурок выкинул один раз. Я помню, ты выкинул за, за борт. А мы на корабле. За чей борт? За борт моего корабля. И, кстати, на этом корабле... Да? Пускай найдет тут кабарик с моими пальчиками. Тогда и, Тогда и пусть предъявляет. Она найдет. Все, мы все должны уничтожать. Поэтому фрукты, которые остались после настаивания, мы Уничтожили полностью, выжили из них по максимуму, рационально используйте все свои ресурсы. В данном случае мы показали вам, как использовать максимально рационально алкоголь, фрукты и как получить от этого... Но все это не за один ролик, естественно, дам. там, там, там, да, да, можете да, все да, это да, собрать да, и сделать да. да, голода. А пока мы настаём только на понимании, на подписке. А обязательно подписочку, лайкосик и... Ваше здоровье! Только вперед, только прямо. Пока! Хэппи-энд! Научу тебя потом булки давить, не пальцами, а ладошкой. Ну, а будет И воронки будут валяться не на ну, лоб. А... Дай на бог их Да ли Я прослушаюсь, что... mm -hmm. какие коричневые пятна размазаны. За идеи! За мратишь. идеи!